Альфа-гейм. Разработка 2D 3D игр и приложений. Всем привет! Так, в прошлых уроках мы создали космический корабль, пули к нему и астероид, который мы можем уничтожить выстрелом. Но не хватает визуальных эффектов. В этом уроке я расскажу, как сделать эффект взрыва. Кроме этого, астероид будет перемещаться к нам навстречу, создавая опасность уничтожения корабля. Давайте начнем. Откроем скрипт DestroyByContact и создадим публичную переменную Explosion, которая будет ссылаться на визуальный объект взрыва. Public GameObject Explosion. Для клонирования объектов применим статическую функцию Instantiate. Статические функции могут вызываться без создания экземпляра класса. Напомню, что в нашем случае данная функция принимает три параметра – существующий объект, позицию и поворот. Публичная переменная Explosion является ссылкой на префаб визуального эффекта взрыва. Чуть позже в инспекторе мы перетянем префаб в слот переменной Explosion. В качестве координат и угла поворота мы будем использовать координаты текущего объекта, а текущим объектом у нас выступает родительский объект астероид. Итак, добавим код перед описанием удаления объектов Instantiate Explosion get Position GetComponent.Rotation. Сохраним скрипт и вернемся в Unity. В папке Prefabs VFX Explosions есть визуальная модель взрыва. Prefab называется Explosion Asteroid. Перетяните этот Prefab в слот Explosion скрипта DestroyByContact. Сохраните сцену и запустите игру. Теперь, когда астероид уничтожается, мы видим симпатичный визуальный эффект. Но что будет, если мы попробуем врезаться кораблем в астероид? Как вы видите, ничего не происходит. Все потому, что мы не описывали это событие. Идея такова, что если астероид столкнулся с кораблем, то происходит взрыв. Показывается симпатичный графический эффект и астероид с кораблем уничтожаются. Чтобы это реализовать, нам необходимо корабль как-то идентифицировать. Для этого существует прекрасное свойство объекта под названием тег. Давайте зададим нашему кораблю имя плеер. Выберите корабль и на вкладке инспектор в верхней части разверните свойство тег. И выберите готовый тег плеер. Теперь давайте откроем скрипт Destroy by Contact и добавим еще одну публичную переменную. Public Game Object Explosion Player. Эта переменная будет содержать ссылку на визуальный эффект взрыва корабля. Теперь напишем условия: if other.tag равно player. Instantiate Explosion Player. Get Component Rigidbody Get Component rigid Destroy game Destroy Game Object. Если входящий объект имеет тег с названием Player, то при помощи Instantiate мы создаем эффект взрыва. Удаляем корабль и удаляем астероид. Сохраним скрипт и вернемся в Unity. В слот Explosion Player перетянем Prefab Explosion Player из папки Prefabs VFX Explosions. Сохраните и запустите игру. Сталкиваемся с астероидом и получаем отличный визуальный эффект от взрыва. Но это еще не все. Давайте создадим движение астероида в сторону корабля. Сделать это совсем просто. Вспомните, в одном из прошлых уроков, когда мы создавали пулю, мы написали скрипт Move, который отвечал за ее движение. Этот скрипт можно применить и к нашему астероиду для придания ему движения. Выберите объект астероид и нажмите кнопку Add Component. Выберите скрипт и среди списка скриптов найдите скрипт Move. В свойстве Speed скрипта Move установите значение, отвечающее за скорость. Чтобы объект двигался в сторону корабля, установите отрицательное значение. Например, минус 3. Запустите игру и протестируйте. Отлично, астероид летит прямо на нас, уничтожим его. Как вы наверное заметили, на вкладке иерархия остался префаб визуального эффекта взрыва. Со временем они будут накапливаться при каждом взрыве, занимая ресурсы компьютера. Может возникнуть вопрос, почему он не удалился вместе с пулей, ведь префаб пули же уничтожился. Все дело в том, что префаб пули был создан до вхождения в область коллайдера. И когда пуля вошла в зону коллайдера, в переменную аза переместилась ссылка на пулю. А раз у нас есть ссылка на объект, то мы можем управлять объектом, например удалить его, что и делаем. А вот ссылки на prefab взрыва у нас нет, так как функция instantiate была вызвана уже после того, как отработала функция onTriggerEnter. Чтобы удалить prefab взрыва, нам нужно получить к нему доступ, а именно в переменную сохранить ссылку на созданный prefab. Давайте отредактируем код. Для начала объявим приватную переменную типа GameObject. Game Object Clone Explosion. Изменим формат использования функции Instantiate. Clone Explosion равно Instantiate Explosion Player. Get Конструкция SGameObject как бы сообщает, какого типа объект мы хотим получить, а нам нужен объект GameObject, хотя мы вполне могли бы написать asRidgeBuddy, если бы хотели получить доступ к компоненту RidgeBody. Теперь получив ссылку на префаб взрыва, которая хранится в переменной CloneExplosion, мы можем его удалить. Напишем следующий код. Destroy. Clone Explosion, 1f. Первый параметр это удаляемый объект. Второй означает, через какой промежуток времени будет удален этот объект. Давайте напишем одну секунду, так как за одну секунду как раз отработает анимация взрыва, после чего префаб можно удалить. Если вы удалите префаб сразу, то визуальный эффект вы не увидите. Теперь самое время проверить наш код в действии. Запустите игру. Все отлично. Взрыв отработал, все объекты уничтожены, все счастливы. Наш объект астероид полностью настроен, поэтому сделаем из него Prefab. Просто перетяните его в папку Prefab. В папке Prefab у вас появится Prefab астероид. если это так то можете удалить объект астероид на вкладке иерархии. На этом я буду заканчивать, а в следующем уроке мы напишем контроллер, который будет генерировать астероиды, вести учет пораженных целей, показывать результат, завершать игру и при необходимости перезапускать ее.